«Мир вам, друзья! Слава Богу, что Бог дал возможность, я дома. В гостях хорошо, но дома лучше. Я вот не был одно воскресенье, и мне казалось, что я месяц не был в церкви. Я просто так уже не мог дождаться, когда будет воскресный день, чтобы с вами увидеться. Я благодарю Господа, что Бог дает возможность. Мы собираемся, и... Сразу, чтобы не забыть, потому что там были братья, все привет передавали. И благословение мы переживали большое от Господа. И Бог там делал свою работу. Я думал, что я не даром был там, потому что Господь совершал, надо было много работы делать. Да, я благодарю Господа за брата. Он сказал слово, то, что нам нужно, друзья. То, что мы нуждаемся чтобы мы нуждались в нашем Господе. Чтобы мы жаждали, друзья. Потому что Господь хочет нам нечто сказать сегодня больше. И я бы хотел поделиться. Мне Господь давал эту тему. Я ехал в дороге, рассуждал ее благочестие. Быть благочестивым и довольным. Вот это благочестие, как и вот жить нам в этой благочестии? с нашим Господом на этой земле. И знаете, Исаия говорит такие слова, это Исаия 11 глава с 1 стиха, и 2 стих тоже будет, говорит такие слова, «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ведь произрастет от корня Его, и почует на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух света и крепости, Дух ведения и благочестия. Это за много лет до рождения Христа. Бог проговаривает через пророка, возвещает за Иисуса, что явится такой пророк, явится от Господа Сын Божий, который на нем будет Дух крепости и Дух благочестия. Друзья, и этот Иисус Христос, Он явился, если в Римлянам, прочитаем тоже 15 глава, 12 стих, говорят такие слова. Исаия также, говорит, будет корнем Иисеева, и, и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут. Аллилуйя! Друзья! И Павел пишет он Римлянам, что язычники будут надеяться на того, кто отрасли, который произойдет из корня Исеева. У, на нем идет то благочестие, которое мы должны быть. Как говорит, кто во мне, и я буду в нем пребывать. И если Иисус Христос в нас, то благочестие Божье оно в нас пребывает, друзья. И благочестие, знаете, вот так я рассуждал, открыл словари, думаю, да, я посмотрю, оно что говорит. Благочестие, вот слово «благо» и «честь». Благо – это добро в высшем духовном его значении. Благо. И вот слово «честь» – достоинство, соответствующее противной праведной жизни. Правдивой, Амсор, я, я извиняюсь. Правдивой и праведной жизни. И вот это идет вместе благочестия. Идет что у нас благо делать добро и правильно жить пред Богом. Это Господь хочет от нас, от меня и от каждого из нас, чтобы мы были сами. Духовное существование человека, несомненно, человек не может быть благочестивый без святости Божьей. Мы так просто не можем стать благочестивым без нашего Иисуса Христа. И Господь хочет, чтобы есть, знаете, есть в жизни сейчас на земле есть ложное благочестие. Они становятся, они были при Иисусе Христе, их называли с фарисеями, они ходили, они на углах улицах молились, а их говорили учитель, они их называли по-разному, они выходили мы благочестивые. Но Христос им говорил, вы – гробы украшенные, а внутри пустота. И вот сейчас, если взять в наше время, очень много есть такого. Они подмазываются под благочестивыми людьми. И Христос хочет, чтобы мы чтобы Он, мы сделали место, и чтобы Он жил в нас. Понимаете, если люди имеют тесную связь с Богом, они различают. Когда ты в тесном связи с Господом и с Духом Святым, у тебя контакт идет с Богом, ты видишь это, и у тебя дает Бог мудрости, наделяет тебе мудростью, ты никогда Его укорять не будешь, а может помолишься за Него, но ты режешь, может, многих людей, и Господь хочет об этом, чтобы это благочестие Божие, она было в нас. Знаете, я еще так рассуждал об этом, и вот вот этих ложных благочестий. И я, так бы, я как бы сам пчеловод, и я взял со стороны пчелы. Мне просто интересно было. Когда Христос был на земле, он там говорил о сиятеле, а я просто взял со стороны пчелы. И когда я начал исследовать вот это все, оказывается, есть муха. Она называлась жужалка называется. Она копия, как пчела, но у нее нет жала. Она не собирает мед. И вот которые есть птицы, которые кушают насекомых, они эту муху жужжалку, она так называется, муха жужжалка. Они ее не кушают, боятся, что у них жало есть. И вот, вот эта маскировка вот такая. Знаете, я вот сам, когда я начал исследоваться, я думаю, вау. Я пчеловод, я видел много чего, но вот так вот смотришь, думаешь, я начал исследовать это. И вот она, она вот тоже на цветочке садится, собирает нектар, но у ней нету жала. Есть такая тоже муха же она как оса. То же самое, но у нее жала нету. И многие боятся их. И вот... Если взять, мы дальше продолжим об этой мухе потом. Но Господь нам, я так смотрю, приводит, как я сказал, есть, которые люди, они делают, что они благочестивые, но они не такие. И вот Слово Божие нам говорит, я прочитаю, они как, если взять, они как называются мимикрии. Они наподобие всего. И, и вот это вот они как копируют. И вот мы должны понимать, потому что Павел говорит, 2 Тимофея, 3 глава, и возьму с 1 стиха. Мы, нам это место всем известно, я знаю. Значит, что в последние дни наступят времена тяжкие. Это Павел когда писал. Но теперь в наше время мы читаем это место, и мы просто тоже смотрим это время, оно пришло. Времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоручивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивые, недружелюбные. Непримирительные клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра. Предатели, наглые, насыщенные, более славцово любимые, нежели боголюбивые. Имеющие вид благочестия, силы же его, отревшись. И что, Павел нам предупреждает, приближайся к таким. Он предупреждает, говорит, таковых удаляйся. Друзья, и Слово Божие, оно не говорит об этом мире, что это в мире будет. Нет, это будет в церквах, это будет в народе Божьем. Когда я, я, я сидел и, к сожалению, скажу, это просто иногда страшно становится, что люди, которые познают Бога, они хотят что-то, и выйти в это благочестие, и показаться, что я благочестивый пред людьми, но... «Я не таков». И вот Павел, он пишет, «И вот когда ты имеешь честную связь, я возвращаюсь к тому, с Богом, и ты постоянно говоришь с Иисусом, ты Дух Святой тебя наполняет, и ты видишь это ложное благочестие, и ты смотришь и думаешь, «Господи, а я хочу быть похож на Тебя! Я хочу исследовать то, что Ты хочешь!» Друзья, и вот это важно в нашей жизни, чтобы мы постоянно запасались той силой Духа Святого. И когда мы запасаемся той силой Духа Святого, мы знаем, что Господь хочет в нас. И когда мы полностью вникаем в Слово Господне и исследуем, и говорим, Господь, я хочу иметь отражение Твое. И когда ты на людях встречаешься, и люди тебя видят и говорят: "У твое лицо не такое, как у всех. Твои глаза что-то нам говорят". Знаете, я вспомнил одного проповедника. Кажется, это был Бонки. Он говорил такие слова. Он пошел ему на было пьяно там и ямаху что-то он искал. И зашел в музыкальный магазин и он сказал: "Тот продавец смотрит и говорит". «Сэр, у тебя что-то глаза, говорит, я в твоих глазах вижу Иисуса». Друзья, вот это отражение, вот это отражение Иисуса должно быть в наших глазах. И даже Слово Божие, нас, это, это говорит о том, человек не говорит, что он благочестив, а в нем видно, что он благочестие. В нем видно, что Иисус, отражение Иисуса в его глазах. И Господь говорит, и чтобы мы правильно поступали в этом. Нам не нужно будет говорить, а нам нужно будет... Знаете, когда Христос был на земле, и было говорит, написано что? И было слышно, что Он где? В доме. Откуда они услышали? Они услышали. Там рекламы не было. Там не было состязаний никаких. Они видели, что Иисус там. Иисус не устраивал какие-то состязания, он, они, он с ними были рыбаки, он не говорил, а ну-ка давайте рыбаки, кто быстрее поймает, тот будет наш. Он это состязание не делал. Иисус говорил слово, и оно совершалось. Иисус совершал дело то, то что должно быть. И вот мы должны в нашей жизни это заполнять силой Духа Святого. Что такое благочестие? Какой оно имеет вид и в счет его сила? Как выглядит благочестие? И я такое интересно написал высказывание. Благочестие – это истина. Почитание Бога. Принятие Божьих истин и исполнение заповедей на деле. Почтительный, <кх> Почтительный страх пред Богом. Значение, противоположное благочестию нечестия. Друзья, благочестие – это истинное почитание Бога. Не только на словах, а на деле. Я люблю моего Иисуса. Я такой пример поведу. Я помню покойный мой брат, он всегда говорил, браток, я не хочу обидеть Иисуса. Моими действиями я не хочу обидеть Иисуса. И я хочу, чтобы он радовался со мной, друзья. И когда мы в себе это возьмем, я не хочу своим поведением обидеть. Вы вот знаете, вот бывает, вот, вот дети, да, они любят родителей своих. И они бывает, делают вам постоянно зло. Нет, они любят. Я не хочу обидеть свою папу, маму, чтобы они обижались на меня. Вот это вот зарождается, чтобы нам взять пример в это, чтобы я не хочу. Обидеть Иисуса. И я хочу, чтобы Иисус был всегда со мной и я с Ним. И когда Иисус с тобою, Он тебя учит, Он Тебя проводит, Он Тебе помогает, друзья. И вот, знаете, в противоположном благочестии есть нечестие, которое прикрывается, как я сказал, за эту муху жалку, что тоже благочестивые. Но. Придет время, как брат сказал, он видел сон, что идет суд. Друзья, там ты не скажешь, а я, мне, мне что-то там нет. Там пойдешь или вправо, или влево. Там не, ничего даже говорить не будешь. Там даже слова не откроешь. У Бога Суд справедливый. Друзья, это не пугание. Но там на небе очень хорошо. Я говорил и говорю. И нам нужно стараться продвигаться к этому благочестию. Подтверждение того, что благочестие и человек благочестивый и нечестивый, оно противоположно. Мы не можем мы не можем идти как-то вместе. Нечестивые они всегда будут тебя ставить под ножку. Благочестивый человек он будет идти. И вот знаете, я еще такой пример приведу. Если нам надо переливать что-то там, какую-то жидкость, Даже я простое скажу, как я говорил, что я пчеловод, Я скажу вам, мед переливаешь, и то в руки клеятся потом. И вот если ты что-то ты работаешь, почему когда Бог говорил закон, и он сказал такие слова, священник не должен прикасаться к мертвому. Если он прикоснулся, он нечист до вечера. Вы понимаете, вот это вот все Бог говорил законом. Но я не говорю о законах. Но я говорю о тех вещах, когда многие люди говорят, а ничего страшного, если я пошел к каким-то нечестивым, я там с ним посидел, а где ты с ним посидел? Если ты с ним посидел, ну там в хорошем месте, не там, куда он тебя повел, то... Это благо тебе. Ты можешь приобретешь душу. Христос никогда не отпускался там, где были прокажены. Он не, он не выходил туда, в ту прокаженную, там, где вот это все, зараза, все. О, я оттуда кого-то вырву. Нет. Они выходили, как брат напомнил, десять прокаженных. Помните, я говорил позже тему эту. Они выходили ему на встречу и кричали, Иисус Сын Давидов, помилуй меня. Друзья, Христос, Он благочестивый. И Он показал пример, как нам нужно быть благочестивым. И если мы дети Божии, то мы должны исполнять. И вот я скажу вот такой вот, видите, и нечестивый, и противоположный. Мы можем увидеть, где вот написано в притчах, 3 глава 33 стих говорит такие слова. Проклятие Господне на доме нечестивого. Это в притчах. Проклятие Господня на доме нечестивого. А жилище благочестивых Он благословляет. Вот такое идет разделение. Благословение Господня не зависит от изобилия твоего имения. Благословение Господня не зависит от изобилия твоего имения. Благословение Господня зависит, какую ты имеешь связь с Ним. Благословение Господня оно производит благословение в духовной части. Друзья, это самое важное в нашей жизни понять. Если ты хочешь иметь благословение, сверни из себя все и иди следуй за Господом. Помните, когда слепой кричал «Помилуй меня!» И когда взяли, подвели, и что, он слепой, как был грязных одежек, но нет, он скинул свою одежду и подошел к Иисусу. И Иисус спрашивает, что ты хочешь? Друзья, тут не происходит, что Иисус говорит, что ты не видишь, что я слепой, а он говорит, что ты хочешь? Я хочу прозреть. И знаете, я сейчас скажу одно, часто мы духовно слепые. Мы можем что делать, что, и мы, нам кажется, что мы правильно поступаем. Нам кажется, что благодать Божья на нас. Нам кажется, все, но мы духовно слепые, мы не можем продвигаться. И когда мы, Господь говорит, что ты хочешь, Господь, дай мне прозрение то духовное. Я хочу видеть Тебя, я хочу видеть Тебя, Того, Который Ты есть в полноте. Друзья, самое важное в нашей жизни – иметь Бога того живого. Я часто выражаюсь, и после всего, я всегда я выражаю этому – не иметь карманного Бога. Когда у меня все хорошо в жизни, у меня все нормально, я все хорошо. Но когда приходит беда у меня в дом, что я начинаю делать? Искать Бог. Когда было свободное время, ищи Иисуса. Ищ, ищи, делай запас. Как Бог говорил, где рвите, ройте рвы за рвами. Запасайтесь водой. На что? На день осады. Придет осада на дом. И вот благочестивые, они запасаются. Они находятся в Господе. Они запасаются, и они движутся. Дорогие друзья, ты хочешь, чтобы нам быть всегда тем стройным воином Иисуса Христа. И я прочитаю, и Яков говорит такие слова. Яков, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом, и о том есть то, чтобы презирать сирот и вдов, и в их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира». Какие важные слова! Тут Господь говорит, непрочное благочестие пред Богом и отцом есть то, чтобы презирать. Друзья, презирать то есть заботиться, чтобы слабых, чтобы слабых и хранить себя от этого мира. Друзья, тут Господь не говорит, а хранить себя от этого мира, от этого все растления. и сообщества развращают добрые нравы. Возьмите пример. Часто выставляют фотографии. Возьмите гнилое яблоко и поставьте хорошее яблоко. Что произойдет? Очень скоро то хорошее будет тоже таким. И вот представьте себе, если постоянно себя не хранит от этого мира, что с нами будет. Мы останемся такими теплыми. Мы будем такими, как все. А Христос говорит, Выйдите от этого мира. Он не сказал, чтобы мы вышли и уехали где-то жить. Но Он говорит, выйдите внутренно, духовно, выйди от этого и будешь благочестивым. И не кричи, что я благочестивый, а выйди и совершится работа. И 2 Петра говорит такие слова. 2 Петра, 1 глава. 3 стиха «Так от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благодатью, которым даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками». Божественного Естества удалились от господствующего в мире растения похоти. То вы, прилагая к этому, все старания, покажите вере вашей. Добродетель, добродетельная рассудительность, рассудительность в воздержание, воздержание и терпение, в терпении благочестия. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И вот дальше, и если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и позла и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Дорогие друзья, что тут Петр говорит? Петр тревожит наше основание. Не то основание, которое нам сказали когда-то. Где-то нам сказали про родителей нас так. Но Петр тревожит тому, как мы должны быть. И он говорит такие, если у вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха плода. Это Господь хочет. Чтобы в нас вырабатывалось это все. И когда мы мы воздержание, воздержание, терпение, терпение благочестия. И вот, знаете, часто говорят, помолитесь, чтобы Бог дал мне терпение. А я говорю, тогда жди, мы помолимся, у тебя будет искушение. Говорят, а потом, что будешь молиться, чтобы Бог дал тебе долгое терпения, искушение еще больше придет. А один говорит о мудрости. Я говорю, Бог тебе такой тупик поставить, чтобы ты мудро поступил и выйти из этого положения. Друзья, это, это, это духовный мир, который он работает. Духовный. Почему? Помните, когда Соломон, он на царе, стал, и когда явился ему Господь. Сказал, Проси у меня, что хочешь. И что он просил? Кто помнит? Мудрости. Мы сейчас знаем. А если нам Господь явился и сказал, прости, что ты хочешь. А ты не знаешь же а Соломона, что он просил. Что мы будем просить? А, друзья? Мы будем просить мудрости? Я думаю, нет. Я не знаю. Ну, я вот, давайте мы каждый себе ответим. Что бы мы просили, если пришел Господь и сказал, прости, что ты хочешь. Я тебе дам. Мы сейчас будем говорить, да, мы, мы сейчас все будем говорить мудрости. А вот Момент такой. Может, мы бы просили рассчитаться за все долги, расчитаться за дома, иметь хорошие крутые машины. Может, мы это бы просили, мы не знаем. Но вы понимаете, что живет? Но ну, Соломон просил, дай мне мудрости, ибо народ многочисленный. Как мне с ним упоминать? Бог дал ему мудрость. Бог дал ему мудрость. И то, что он даже не просил, Бог ему дал. Какой в наш великий Бог, друзья. И мы этому Богу верим и служим, потому что Он не покидает нас. И Он говорит, ты мое дитя. Какое бы время бы ни было, знай, что Господь придет, обнимет тебя и скажет, дитя мое, дочь моя, сын мой, я тебя люблю. Я тебя не оставлял и не оставлю. Это наш Бог живой, которого мы слушаем, друзья. И вот Петр, он нам очень важные вещи говорил. И вот если мы нам взять дальше, то Деяния Деяние 1 глава 8 стих говорит такие слова. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме. И во всей Иудеи и Самаре, и, до, и даже до края земли. Аллилуйя! Бог нас ободряет, когда мы приходим к Нему. И когда это все совершается, и Бог говорит, вы примете силу, когда найдет, сойдет вас Дух Святой. Аллилуйя! И Дух Святой сошел. Мы в Нем и Он в нас. И мы жаждем, чтобы Дух Святой, Он учил нас. Чтобы Дух Святой, Он совершал. Друзья, и эта сила Божья нам нужна. И мы должны переходить из веры в веру. И должны двигаться, чтобы не бегать, искать людей, а Господь будет прилагать. А Бог будет совершать. Бог будет у Бога есть много. Друзья, но мы должны быть свидетелями. Мы должны быть свидетелями чем? Везде, где бы мы ни находились, мы можем свидетельствовать. Не можем мы говорить, не знаем языка. Мы можем свидетельствовать делами, жизнью нашей. Друзья, самая сильная проповедь – наша жизнь. Самая сильная проповедь – наше хождение пред Богом. Мы можем говорить много. Знаете, как пример рассказывали, такое много это всегда говорят, говорит, рассказывали об Иисусе, и одна девочка, и там кто сказал, говорит, а у Иисуса живет возле меня сосед рядом. Потому что человек показывал жизнью. Человек показывал, что он живет в Иисусе. И Иисус был виден, друзья. И как хочется, чтобы в нас видели Иисуса Христа. Здесь я понимаю, мы, мы такой в такой стране, где все верующие, все христиане, все ходят в церковь, все идет нормально. Но когда мы жили там, откуда мы выехали, то там а, мир воспитывал христиан. Ты богомольный, ты верующий, ты баптист, тебе нельзя это уходить отсюда, Они тебя выгоняли. А тут, наоборот, все приглашает, приходите. А там тебя гнали оттуда. И это было хорошо. И христиане были горячие. Они были ревностные. Бог делал чудеса. Бог воскрешал мертвых. Я уже говорил, когда Бог воскресил моего папу. Три дня лежал. И Бог на три, два дня лежал, на третий день он воскрес. Когда гроб привезли во двор, а он... Как раз ему не лежал в нем. И Бог его воскресил. Это была молитва. Это была молитва. Это мы, мы жаждали Господа. Нам ничего не надо было. Нам нужен был Иисус. Когда мы девять детей были вокруг него, мы кричали «Иисус, нам нужен Папа!» И Бог это сделал. Друзья, это важность нашего служения. И теперь уходить, как я всегда говорю, если я отклонюсь на полступни, Бог со мной будет иметь жестокое. А держаться Его, держаться Его истины. Да, многие, есть приходят с облаз, но если приходит одно, другое, Но звезд, Господь хочет, чтобы ты находился там. А за здание этого дома иди свидетельствуй, иди говори, иди показывать жизнью, что ты дитя. Божья. И Коринфянам, это 1 Коринфянам, 12 глава, 31 стих, говорит так. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Друзья, нам нужно ревновать о дарах духовных. Нам нужно ревновать о силе благодати. Нам нужно ревновать о дарах больших. Господь совершать свою работу. И говорит, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Есть еще путь превосходнейший. Переходить, идти по ступенькам, не останавливаться. А нам нужно двигаться. Когда мы подходим к многоэтажному зданию, и нам нужен десятый этаж, мы не останавливаемся на втором этаже, а мы продвигаемся, мы двигаемся, мы идем. Это вера. Которые мы должны переходить из веры в веру, мы должны двигаться. Один мне сказал, он говорит, ну я перехожу из веры в веру. Был у баптистов, был 50, он пошел туда, и говорит, ты заблудился уже. Остановись. Познай Господа больше. И я прохожу вам, будь превосходнейший. Я покажу, я вам покажу, как вам надо двигаться идти. Это Господь говорит. И Господь хочет, чтобы мы правильно... И вот я еще прочитаю место, это 1 Тимофею, 4 глава, 7 стих и ниже. Дитю Божие должно удаляться. И говорю такие слова. Негодный же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно. Видите, что говорит? Убра... Уходи от этих сплетений, все, болтовни, уходи. Негодный же баб, бас, отвращайся. Я знаю, есть, ну не буду говорить, это мы с мы, нам понятно, это все. Вот это все уходить. Ибо телесные упражнения мало полезны. Да, но я говорю, может быть, но, говорит, мало полезны. А благочестие... Но все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Друзья, ну я не говорю, что ну, там, позаниматься, но можно. Но ну, и когда мы занимаемся в благочестии, когда мы занимаемся духовно, наши духовные мышцы, они вырабатываются. Когда какое-то испытание приходит, мы стоим твердо. Что бы ни было, близкие тебе предали. Мы стоим твердо, потому что мы занимались духовностью. И у нас возрастала духовная часть. Мы не даем, мы не идем в ногу с врагом, мы не идем в ногу с грехом. А мы говорим, нет, у меня есть Бог живой. И этот Господь, Он хочет, чтобы правильно двигаться. И когда Бог упражняет, усиливает в Нем. И говорит такие вот, я такую мысль записал. Мы определились, что благочестие – это исполнение на деле Божьей воли. Божья воля мы должны исполнять. И вот дальше, говорит, мы разобрались, что благочестие имеет силу, имеющую направление, величину и точку приложения. Мы узнали, что сила для благочестия нам дана от Бога. Нам понятно, что сила благочестия может быть направлена на наших близких, чтобы близкие увидели в нас Иисуса, что мы благочестивы. На противодействие этому миру, греху, против дьявола, мы это, когда мы в благочестии Божией, мы противостоим. На реализацию даров Духа Святого. А теперь вспомним за эту муху. Которую мы видим, как я говорил, что она похожа на пчелу, но она не приносит мед. Это муха. И многие думают, вот, но она только кушает, но она мед не приносит. И вот, друзья, и Бог хочет, имеющий вид благочестия, силы его отрежьтесь. Знаете, это очень опасное положение. Ты в церкви святой, ты в церкви прекрасный. Но дома тебя не трошь или там сосед что-то тебе сделал, а ты ему помог. Друзья, это не благочестие, это написано, что имеющий вид благочестия, сила его отрежься. И вот таких удаляйся, не приведешь. Ты, ты его не проведешь, Господь сам будет иметь с ним. Я всегда говорю, нам написано, что видишь брата согрешаешь, что это написано? Иди ему выскажи, молись. Знаете, очень важно, когда ты будешь молиться, а Бог тебе даст слова, что сказать. Момент. Я вам такой пример приведу. меня пришел один брат и спрашивал совет. Говорит, вот, вот там у одного брата жена умерла уже долгое лет, но он все скучает за ней. Я говорю, что ты ему сказал? А я его начал утешать, то он меня чуть не ударил. Я говорю, а я бы тебе ударил. Я говорю, а ты молился за него? Нет. Я говорю, а вот плохо. А что делать? Я говорю, начинаю молиться. Будь ему другом. Возьми его, поедь в ресторан, посиди, по душам поговори. Откройся ты ему и займи его хорошим другом. Тогда ты не будешь говорить, а он будет сам все забывать и будет двигаться. Не знаю, сделать нет, но мы должны понимать, что мы не надо спешить. Как написано. И ведь брат сокращаешь. Нет, ты молись за него. Бог даст тебе, как подойти и сказать ему. Этот человек, который имеет связь с Богом, и он идет в благочестие. Он распространяет это все свое. Он распространяет. И вот говорит Исаия 29 глава.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 то вот я еще необычно не поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов и его погибнет, и разума у разумных его не станет. Они чтут Бога устами, сердце далеко. Это то же самое, друзья, когда ты приходишь, просишь прощения у человека, и не от сердца. И ты попросил, прости меня, я обидел, я наговорил на тебя. Но проходит время, ты вспоминаешь и потом высказываешь ему. И я одному, помню, в душе сказал, говорю, от сердца, открой сердце и прости, отверни все. Понимаете? И тут Исаия, пророк, он говорит, вот эти, которые, как я говорю, муха, жужжат, вот эти, вот есть много, мне очень больно, можно их сказать, церква, которые уста мечтут, но сердце далеко. Они не исполняют заповеди Господней, они не делают то, что Господь говорит, но они хотят исполнить свою волю, они хотят пьедестал свой поднять. Я не хочу унижать никого, но я хочу сказать, да поможет нам Бог, чтобы наши глаза были открытые правильно идти за нашим Господом. И якова 1 глава 2,6 говорит так. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». У того пустое благочестие. Можно говорить все но и не обузывать своего языка, и вот у таких бывает есть благочестивые, задень его, я часто говорю, наступи на мозоль ему, и ты узнаешь, он благочестивый или нет. И это понятно будет тебе, друзья, и человек много, который Бог не любит, который много болтают. Бог не любит, который вот так вот только они начинают это фарисейство, Хотя они хотят где-то, может, что-то, но я хочу сказать, друзья, настоящее благочестие, быть довольным, быть благодарным, быть благодарным пред Господом и получить сильное. Знаете, вот бывает вот эти благочестивых, очень больно, они надуваются и начинают, попробуй их тронь как мне помню один пастор говорит надо пойти его распустить воздух там я говорю, я понял, я говорю, благочестивых я руда. понимаете, это очень важность когда благочестивый бывает надувается и вот приходишь к нему и как-то подходишь и ему спускаешь воздух и тоже аккуратно чтобы не брызнул на тебя то поможет нам Господь идти за нашим Господом я вот одно выражение такое выписал. такое. Вспомним, что есть благочестие, это исполнение Божьего Слова. Нам это понятно. Божьих дел стараться делать и не говорить. В каждом контексте ситуацию поступай как сын или дочь Божья. Правда, надо учесть, что каждый... Такой поступок потребуется твоей усилий, силы твоего благочестия. Но эти усилия мы упражняемся в благочестии, как писал Павел Тимофею, самым, наращивая не заниматься, а наращивая благочестия. Мы должны эти, как я выражусь, мышцы духовные упражнять. И мы, когда мы упражняемся каждый день в Слове Господнем, не так, что «О, но я сегодня надо прочитать, одолжение Богу сделать». Друзья, нет. Мы должны отдать Богу десятую часть времени. Бог от тебя больше не хочет. Он хочет, чтобы ты отдал Ему десятую часть времени. Вот посчитайте десятую часть твоего времени за сутки, сколько ты должен Богу отдать. И можешь не сразу, но собери их и получишь тут благословение. Не обкрадывать Бога. Бог говорит, не обкрадывайте меня. И да поможет нам Господь двигаться и идти за нашим Господом. И оставаться верным Ему. И иметь связь с Ним. иметь главную связь с нашим Господом. И тогда, что не попросим, получим. Опять, Получим по воле Господней. Иногда мы можем помолиться, и мы не получим ответ. Так один служитель сказал, говорит, у меня был целый список. И я благодарю Бога, что Бог не ответил на весь мой список. То было бы наделать делов. И вот мы иногда просим не по воле Божьей. Я вот вам расскажу такой пример. За одного брата он сильно хотел заговорить с Богом. Бог явился. Но он потом сказал, Боже, прости. Бог явился. Но он потом где-то 15 суток лежал по постель. И Бог говорит, моего лица никто не может видеть. И Бог говорит, я хочу жить у вас. Ибо он этому брату ответил так. Ты просишь и не знаешь, что просишь. И что мы просим? И иногда у Бога мы должны подумать. Она нам пользу принесет. И вот часто я говорю, молитесь Господи, если есть воля Твоя, то устрой. И если нет, убери. И я часто еще говорю даже молодым хлопцам, девчатам, влюбляются. И я говорю, а Вы молитесь. Господи, если от, от Тебя, то если нет, убери с моего сердца. И это работает. И это работает. А если будем следить, дай, дай, как только признай ребенок, Бог даст. Это как ребенок будет просить, дай нож, ну дай, он порежется. Так и это. Поймите внимательно. Бог, Он хочет нам всегда хорошего. Он хочет, чтобы мы имели связь с Ним. И когда мы будем иметь эту связь с Богом тесную, тогда Господь нас будет благословлять наши семьи, наших детей. И тогда люди окружающие увидят в нас, в наших глазах Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться. Мы идем на молитву, друзья, чтобы Господь благословил нас и помог нам, проверяя себя на молитве. Я не хочу это, но проверяя себя, чтобы совершая это. И если кто может желает, чтобы за него помолиться, Можете выйти наперед, мы помолимся. Если кто желает молиться, чтобы помолиться за исцеление, мы можем это совершить, селеем помазания, И Господь наш, великий Бог, Он совершает работу свою. Мы встанем на наши колени и будем молиться. Аминь.